Меня зовут Ольга Соколова. Наш дом находится в деревне Нижняя Шальдиха на берегу Новоладышского канала. Строительство дома оцениваем на отлично. Главное, что были учитаны все наши пожелания по воплощению наших идей. Это самое главное, так как некоторые желания были очень непростые в исполнении. думали что использовать и нам посоветовали газобетон потому что он сохраняет тепло на этом мы остановились плюс облицовка кирпичом полноценным. это дало тепло и можем сказать полностью что например когда у нас на два дня даже на два с половиной в прошлом году был шторм отключили свет дом полностью сохранял тепло в 20 градусов потому что на улице было минус 20 когда мы начали проектировать мы брали за основу проект нашего друга но в процессе мы поняли что нам хочется его доработать и мы начали расширять проект и с чем нас очень помогла архитектор красного апельсина она подсказала нам правильные моменты чтобы не было теплопотерь чтобы было комфортно с тем что у нас выход на воду, и мы хотели два выхода из бани. Все было сделано очень грамотно, чем мы очень довольны. Были соблюдены все и наши пожелания, но с тем, чтобы дом сохранял контур тепла. Но на самом деле это очень важно, тем более, что мы находимся на берегу Ладоги, где бывают очень сильные ветра. Когда мы купили участок, это было так смешно, на самом деле. То есть это было вообще абсолютно спонтанно. Просто вот нам сказали. Есть замечательный участок, мы его купили, на что мне муж говорит, ну вот, теперь строй дом. Я в стройке ноль. Ну вот от слова, вот я знаю, что есть фундамент, наверное, крыша и стены, все, на этом было все. А... Ну что я делаю? Я открываю интернет, начала искать компании, перебирать отзывы, мне попался на глаза красный апельсин, я приехала туда... И я больше оттуда не ушла. Меня сразу встретил менеджер, все мне подробно объяснил. Вник во все нюансы, вопросы, волнения, переживания. Познакомила меня с девочкой архитектором, с которым мы переделали проект невероятное количество раз. Это было очень здорово, что полностью шли на компромиссы. Про все материалы объяснялось подробно. Газобетон, брус, какие-то блоки, то есть все выбиралось, перекрытие делать деревянные или заливать монолитные. Полностью шли на компромиссы, а главное, что было все очень-очень подробно объяснено. И это было очень-очень здорово. Я полностью рекомендую компанию «Красный апельсин». Я не раз ее рекомендовала своим друзьям. Я знаю, что у нас уже несколько наших друзей построили у них дома, и они абсолютно довольны. Во время отделки были полностью учтены все мои пожелания, подобраны мастера по тем направлениям, которые интересовали. То есть, если мы хотели декоративную штукатурку, то нашли замечательного мастера, который сделал декоративную штукатурку. Была полностью сделано видеонаблюдение, охрана. То есть, на самом деле, мы начали строиться в мае, и ровно через год, ну, чуть больше, там, потому что в июне, мы уже заехали в дом, где было сделано все. То есть, я приехала в дом и начала там жить. Мне не нужно было больше напрягаться ни из-за чего, на самом деле. И это так здорово, что компания берет на себя абсолютно все нюансы, которые обычно в жизни все приходится бегать, искать, нервничать. Искать кто-то проконтролирует. Это из-за нашего образа жизни всегда это сейчас ну, невозможно, как у всех. Потому что нужно работать, дети... И так далее. Ты приезжаешь раз в неделю просто наслаждаться, полюбоваться процессом, как у тебя идет. Я полностью рекомендую компанию «Красный апельсин», потому что э, ты приходишь как в семью. И, наверное, вот самое важное, у меня муж врач, и он всегда говорит, что для меня самое важное, что я делаю э, операцию так, как я сделала бы для своей дочки. И вот что для меня подкупило в компании «Красный апельсин»? что я пришла, и меня встретили как родную, и делали как для родной. У меня нет вопросов, то есть я понимаю, ребята это сделали так, как бы сделали это для себя. И если возникали какие-то моменты вот уже в течение пяти лет а, с обслуживанием, еще с чем-то, я всегда знала, что у меня есть телефон, я позвоню, и мой вопрос решат достаточно быстро, особенно если это какой-то ну, срочный вопрос. Если это там, ну, то есть всегда со мной общаются, никто меня никуда не перенаправляет, я не бегаю там, по компаниям, не ищу. Я просто звоню из места, которое вот у меня есть. И это очень здорово, это самое главное. Поэтому от всей души рекомендую компании «Красный Афресин».